Uh, всем привет, с Макс Триско. Наша цель победить всех, и наша колода. Uh -huh, значит, чтобы получить всю колоду, нужно вот быстро играть, больше игр, больше игр. нас просто не так уж и много игр, просто там окном игр. 103 игр всего, побед 78 игр сегодня 8. Вау, лучший счет 1012, 107, 72. 1272 еще Кое-в победы на день битвы тело битвы серии 7 Вау, серии 7 класс а что это значит 7 раз подряд на ну, ну, я крутой крутой стал сколько ты серии скажи напиши комментарий сколько серии побед минимально можно вроде бы 4 как я помню стандарт других играх 4 там было уже 5 по 6 7 но это если помню, по моему я стал лучше помню карта ясная Uh, так, так, так, так. вроде бы четко все никто не будет нам сюда нападать там uh, мало шансов есть а здесь я буду морать поэтому здесь можно сосредоточиться на войска на скорость как дела а, тоже войска миралов тоже копирует меня, тоже. копирует а у него войск ну вроде так давай тогда сядем а, вас 200. 200 баксов о давай первый пошел не давай здесь прям так четко так давай через там пари секунд давай еще выйдем эм, гоблина скорость скорость очень важна атака сразу не до комплекс не так колода не знаю не та колода ходим с бисканский случай всем можно уже новый гоблин да бывали такие случаи что нас нападали очень жестко поэтому сразу оборона оборону оборону и все потом уже конце, так когда будет 120 численности или же будет если там 200 численности нужно где-то уже 170 численность плюс 50 Ага, тоже охраняющим красавчик красавчик на тоже войска то охраняемый. Все нормально конечно можно еще а ну, давайте так что там у тебя? А, давай давай я пробовалась вот. а, уже не, не нужно искать вот так будет для стандартных для вещей потом, потом будущего так если я уже купил придется уже покупать что-то пару да Тут враг. Да, тут враг. Больше войск. Потом войска идем сюда. вот спорточки здесь. но ну, реально, тут они не приели. Ускоряемся. Они наверное, на работу. Окей. Если такая у вас тактика, пошли еще расправлюсь с ним. Фарболом. Кто хочет фарбол, а? Кто заказывал фарбол? Убивать, рушить, ломать. Все, отлично, экономика минус, минус экономка. Да, возможно, там еще есть раеком. соответствие я должен что еще построить новое. Окей, я понял. В принципе, можно покупать. такой. Не, ну мало войск, мало войск, обратно. Дракоша! Вау, мини дракон. Не, собираем, собираем войскам поиска собираем я не хочу проиграть так потом начинаем уже экспортацию трансформацию так она называется все хватит а уже вот так уйдем нет не сможешь победить не сможешь он уже лошадок спускат йоу иди сюда чувак ты не делаешь у тебя крышка Это уже достаточно а отступайте нет а блин сильный чувак здесь сюда вручу тебя знаете можно уже сову запускать чувствую что лучше план стойте войска регенерация на войска регенерация да хорошо что заточили но дело в том что у нас не 120 игроков у вас 10 дочка просто а уже вот так. окей я не в этом, что этой кому тратишь свою а я не буду тратить а я не буду рыболовствовать? А обратно вернуться, обратно вернуться. А еще минералов, чтобы запускать запускать, запускать По максимуму. По максимум База то А все там? В принципе, атакуйте. Но дело в том, что нужно Халим атаковать. Потом уже будет. все атакуйте. Так, расстояние сойдет. Может... А Может быть, Халим подождем. Может быть, Халим подождем. Нет, пока что не нужно. Щайка, будем его нарушать. Так, где? Без... Дело в том, что нужно, ускорить. Сказать сюда, чтобы там АПКшим. -э давай, давай, давай, давай, спасибо, пошли. Сейчас мы ко он, знает, что мы идем. Знает, что мы сильные. Почему? А. Вот. Саботашка. А, вот так вот. Давай, давай, давай. Него, наверное, войск, который... Скоро, войск, который... Так, а У нее на кучевой Я понял. По мне нужно это нарушать. что Атакуйте. стройте голема. Не атакуйте, атакуйте. же конфликта ну ладно еще, еще на него еще на него порбол на него побол скри блин все ладно на базу ладно а канк он нарушил так, давайте хоть новую базу строить что ли? Ничего. Блин. В принципе, уже парад пайку мочит наш. Парк. А, тут запуститу посочку. Как дела там. Ничего не говорите. А, дед, на что мы здесь сильно будем? Ракош грубать нужно. Какош оказывается такой себе. Соперник. Ну ладно. Соперницу. А это карточков стрельбал. Эти вот штучки. Бам, замершился. Ой, ноу. Он уже тут. Он уже тут. Как будто отнял. Что-то так Вот точно делаем. На коленочках. На ресурсы тратить врага точно на врагу врагомодные бессурсты кстати можем тут -то новую точку построить ну ладно давайте пойдем уже Экономику. Я уже знаю, что они в будущем будут экономить, а мы с время потратим в экономии, потратим преимущество Вот так, друзья, надо экономить. Ну что, вот видите, в чем дело. Вот это нам мешать будет. Стремно это на базу. Я здесь, да. Но, но дело в том, что сейчас крах подождает нас. Возврат. Но не хочу что-то как-то ну, вот тут, ну, вот тут ну, войска поступление знаете авраг реально сильный банка экономики я его разрушил он реально сильно такой пробовал тут и прибор прибор для чувак стал пробол затащил отлично Лаг, кстати, мост леди земли. А Кледи можно атаковать. В принципе, можно помощь. О, че-то пар болк пропустил. Стоит. Что, что происходит? на максимум дело никак не пробиться конука да нарушать да, пошлите пошлите базу прям здесь рубай ну, да начинает уже бить так, а бьет меня уже все скучно Становится. пошли я так, ладно, него а вы как там что-то муть а, а что-то отлично ты думаешь что я один такой красавчик растет я нет очень странно тогда чувак ты попался нам не окей тогда разрушаем все что есть что видим что разрушаем конечно же строим стоит конечно эти башни и эту башню стоит казармы стоит рубать рубать все Йо, у нас экономик рушит экономик рушит. рушит нет о мой гад он экономик разрушил руки идут на нас отступаем ну ладно найдите да, мы тебе у кого сами справимся, ага. Блин, у нас уже максимум капоп. Алло, Ладно. Давай, стреляй с лоппольше. Мы атакуем тебя, все. Ладно. Блин, нет заняться надо. О, построить отлично. Хоть... у нас грубая все грубая да вообще так без смысла возвращаемся на базу нету войска враги уже тут нет. ой oh, ну no. да атакуйте можно помощь напарники помогите ой oh, ну no. oh, no. Ой, oh ну. No. За что, блин, напарники, блин? Трусы они а напарники. Трусы. Так бы я сказал. Ну, реально, ну, бессмысленно, бессмысленно. Трусы они а напарники. Трусы. Хоть на у построить там. всех. Красавчик, все, один вышел. А домой мой мой в чем дело где копай копай я не знаю опасно ли я... нет выжил красавчик там враги там прям вторая война генерируемся так тут у нас есть база не а вот, Пошлите проверить, а то враг нападет, у нас будет как-то классно. Вторая мировая. Вторая мировая. Так, пошли по Пишет, Как пешеход. Пешеход, человек, да, такой плохая смотрю. Все, здесь давайте, копай. Ну, в принципе, уже пора пора уже следить за этим чуваком можно можете следовать за ним были нельзя ладно войска пошли охраняйтесь надо да, да, да я тут вообще ничего не, ничего не занимаюсь может не стрелять на меня так чувак а, она не хватает ладно вот, я пошел в бой. Все, ждем. Чем-то я их пояснил, нам пытать сорянчик. Я хочу защиту. атаковать. Когда будет все нормально, секундочку. Я не буду форбол записывать сорянчик Я побаиваюсь как-то. Так, давай, давай, копай, копай, копай. Нужно, знаете, что? Нужно еще 400 брать из на бауза. А, тут же все разломано. но тут есть кусочек. Хоть что-то на мои и соберу. Зубчики соберу. Давай 400. Реально долгая катка, но реально круто. Мне шкала да отличная. Если войска именно крепкие брать, эти крепкие чуваки. А вот эти миньончики не боев не грить. Ну это сначала нужно, потом уже не нужно брать. Кого там еще у нас есть? Защиту можно взять. Да, Тал. Вот Колодка вообще шикарная, как по мне. Так, ну давайте строить уже генератора. Можешь атаковать. О, отлично. Помогайте нам сок убивать. Все-таки. Опа, значит тут как-то его тут нет. А где он? Ч ⁇ а? а где он, Макс Риск? А, да. Попался. Попались. Он строит новую базу. Враг строит. Отлично. Что, нет ресурсов? Я так и знаю, что когда-то враг нападет на ресурсы. Вон он. Атакуйте. Ага, он понял, что тут база шикарная чтобы я хотел наиграться ну ладно ладно я не против достижение или бой хотел я наиграться просто фантастика фантастика Тун -тун -тун -тун. вау Тун -тун -тун -тун -тун. 1900 монет класс почитать получил Еще, кстати нужно конечно квест выполнять до да? убей письма в бою ну я не хочу как-то 50 а то бара браку при призывает транспорт 5 раз ну это конечно потом будет главное но сейчас мы конечно не должны это делать мы должны с вами друзья поднимать кубки а потом уже что-то заниматься вот этим уже можно Встрять кубки поднимать кубки всем удачи пока